Невозможно работать безобразие! Итак, мифы о Флориде. Их очень много. А сегодня я поговорю только об одном из них. И этот миф погода. Кто сказал, что Флорида пекла, тот не знает, что такое пекло. Кондиционеры. Вот наш ответ Чемберлену. Ой, простите, флоридской жаре. В каждом доме, в каждом конду. А, и почти даже на каждой улице, шучу, конечно, кондиционеры, которые делают жизнь нашу порой невыносимо холодной. Ох, как холодно во Флориде, ребята. Но приезжайте во Флориду, и вы увидите, что проблема жары не так страшна, как ее рисуют. Welcome to Florida! И небольшой ролик, ребята, на последующих, о моей работе, которую я сняла в прошлом году. Итак, работа риэлтор. Happy open house, happy music. This is Team Balik, Mila Mila and Asher, this is just one day this week in our life. Intense. It's demo.